Ч ⁇ как Пожалуйста, чекай. Ч ⁇ чекай. Ч ⁇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 да. Все, 自己跟我 nn Что ты? какая? А что я платил за Я платил Я Sure, you can C'était trop loin. Я говорю, как я вижу. Блять, чувак, чувак, чувак, чувак, чувак, чувак, Thank you for having me. Thank you. Thank you. Thank you.